И всем привет, дорогие друзья! В этой серии я вам покажу, как строить дом. Да. Что ж, приступим. Сначала вам нужны материалы, чтобы сделать дом. Потом место. Я решил выбрать вот это вот место. Сначала вы раскапываете, ну, нужную вам территорию. Ну, местность. Потом все, что вам не нужно, вы можете вот закрыть лыжниками или еще чем-то. Итак, что ж, вот мы делаем вот такую вот основу. Вот. Ну на чем держаться будет, вот так красивее. Дальше нам надо сделать заборчики и этаж. Я думаю, что у меня все-таки будет два этажа. Вот как тут раз, два, три, раз, два, три. Да, вот три на три. И нам надо это как-то вот так вот проводить. Вот так. типа отметка здесь ну и вообще вот так вот делаем конечно это все будет закрыто но нам так и надо так здесь мы можем где нибудь расположить свет допустим Пусть... Ну, пока что здесь. Вот. Пусть у нас свет здесь пока что будет. И продолжаем делать дальше. Делаем. Здесь тоже. Так же. делаем вот сюда дальше сюда и в общем то все почти у нас готово вот эти вот надо соединить и все все как вы видите у нас уже что то похожее есть да Мне бы надо было это вот сломать вот эти и передвинуть на блок ближе. В общем, сейчас. В общем, все я здесь построил. Ну, не построил, а сделал все как надо. Туда же на два блока шире было. Так, давайте лучше возьмем эффект. Ну, ночного зрения. Подождите. Ну, все-таки в, в, в эффектах я вот этого не нашел и хотел долго вызиться. И придется пузырьком выпивать. Так, все. Теперь нам нужны вот стенки. Да. Стенки вы, конечно, из любого блока хотите строить. Я лично вот такие вот буду строить. Потом он будет у нас похож на дом. Да, только нам здесь надо все расположить. Все вещи и всякое такое в общем вот так вот закрывайте не обязательно такую местность как у меня иметь можно просто на улице а здесь если на улице вы можете вот так вот сделать крышу вот так вот делаю в общем сейчас сделаю ждите вот я сделал основу самого первого этажа же... а дальше у нас идет основа второго этажа ну что ж, в общем, ждите пока, в общем, все, я сделал вторую основу ну не основу, а вот стенку теперь мне надо вот выковырить вот это вот все и заделать досками еще вот здесь вот вот так вот сделать нормально ждите в общем все я сделал и здесь и здесь ну теперь как будто бы мы в таком любого непонятно дальше мы делаем лестницу да Лестницу, конечно, вы делаете какую хотите. Но я думаю, что если бы я, быть, вот такую вот он будет вот такого сделаю. Нет. Будет стоять в другом месте. Да, вот тут он. Что ж, вот. Потому лестница готова. Вот. Всё. и может все таки даже заделаем вот этот вот да, то лучше заделать и там можно вот сюда вот какой нибудь сундук положить или алмазный блок который вы взяли потом делать ну, не делайте а вот. еще ныкайте дальше мы делаем вот такое вот пространство для двери и для э, окон или даже для окна одного поскольку здесь думаю что одно будет окно делаем и даже можно разместить парочку командных блоков и еще построить дома там деревни так общего вот такого вот у нас получилось я лично поставил вот железную дверь где рипер вот поэтому я взял силы. все выходим иди сюда иди, иди сюда да. все он сдох так и здесь кнопочки поставим так и так все совершенно незаметные вот. если вот так посмотреть вот сбоку выше то здесь вообще кнопок нет совершенно если вот навести то будут кнопки так в общем входим в дом и дальше нам надо что-нибудь такого нормального так это нам больше не понадобится так здесь можно сделать вот ступеньками так вот так это ломаем это тоже это вот так значит это будет общем вот так вот ступеньками делаете и вот вход вот так вот как то вот так и все для большие кресты вот так вот нет все таки просто вот так вот сделаем и все вот теперь мы можем заходить Нормально в дом И подниматься наверх Так, делаем навер Верхнее окно Так, где на стекло Нет, не это Тогда мы его уже проехали Вот он Идем на стекло Может даже другой цвет И может даже маяки поставим это я думаю, что вот так вот поставим это дальше тут камень все, сделаем делаем делаем вот теперь у нас прекрасный зимний вид с елочками всякими-то ну и также я вам покажу, как ты ходить ой, я что-то выкинул. Ну, конечно же, с командным блоком. У некоторых возникали вопросы, как писать имя. Ну, в общем-то, вот такой вот у нас получился домик. Со стороны он даже красивый, кажется. Так, давайте это мы лучше... Заделаем. заделываю, И заделываем. И еще раз заделываем. все внутри пустого поставим. этот опыт. Порох вообще нам не нужен. Так, взлетаем, Делаем вот такую вот коробочку. не очень важно кажется так, здесь, значит, тоже сделаем окна так нам нужна зелька там берем зельку я бы даже сделал как-то вот так вот все вот, выйду в дом по-стандартному вот если бы он у нас был на улице ну к примеру я вот здесь вот зажатый а вот здесь вот прям надо бы здесь потом снять и вот так вот тоже дом прикольно выглядит так пойдемте обратно ой тут маленький зомби как он а, да, у нас же темное пространство ого, сразу картошка выпала Раз. вот, у нас пространство темное Сколько у меня есть эффект все кажется таким светлым так, дальше я бы сделала вот так вот как он сюда прополз нет вот так вот все сделаю и закрою окно вот окно, окно, окно еще окно, еще еще еще, еще еще и еще так все вот у нас два окна так теперь давайте сделаем какой нибудь ну, чтобы красиво было я бы взял блин а вот вот так вот вот так вот Дальше берем книжные полки. Там стол зачарования. И верстак, судок, а также печка и наковальня. Может даже преигрывать. Ну, в общем, много чего можно взять еще. Он еще кровать забыл. Так сейчас мы посмотрим, насколько тут темно. Ну, давай. За окном понятно Ого, тут реально темно. Даже мобу есть возможность, что он все это поставить нет, все-таки на первом этаже здесь будет печки всякие ну, типа кухня будет Тут печка, печка, печка и три верстака не знаю, зачем три верстака, но все же надо так здесь типа холодильник будет ну вот так вот здесь просто вот так вот будет так музыкалку Мы поставим на нижний этаж даже сейчас нам... нам много чего надо вообще зачем я это взял так вот это вот вниз так вот это послужит столом потом я вам другой стол сделаю в общем вот так вот так ставим и блин почему они не сажаются либо как бы здесь мало света либо в этой версии Майнкрафт, она не работает. Сейчас. Все, вы вот это вот все убедете. И все-таки на этой версии Майнкрафта нельзя вот это сажать. Так что я это сразу лучше выкину. Так вот. И стол зачарования. Это самое главное. Вот так, вот так. Вот так и вот так. Думаю, что там будет красивее. Так, вот так он. Плиты послужат вот. Плиты послужит нам с ним стол. Вот, и меню ну, также нельзя зарезать. Если, конечно, вот так да. Так, дальше нам бы. Надо здесь грибную коровку прибить, чтобы можно суп грибной сварить. Это все мы выкидываем. Берем лицо грибной коровы. Да. Чего? Мухомор. Произовава существует. Мухомор. Ага, мухомор. Ушатываем его. Думаю, Давай, выкидываем. И давайте переименуем его. У нас есть муха. на мы убираем. И нам нужен забор. Так, забор, все. И ни в коем случае не жгите здесь ничего. Так, делаем забор. Ставим, ставим. И вот. Муха. такая такая не И мини-мухи. все давайте ушатываем их всех. Смерть, смерть. Смерть. Я все-таки думал лучше. Я возьму меч, поскольку меч не может разрушать булки. Так, нам нужны доски. Доска. И меч деревянный допустим все всем смерть всем мухам смерти даже тебе тебе все это муха пусть здесь стоит и внизу будет у нас черевальный нож так ну в общем то все Наша кухня готова. Так. Это... Как-то говно в виде холодильника готова. Печки есть. такое чувство, что мы еще что-то забыли. А. Ну, конечно. Вот так вот сделаем. <сосен certaines> вот тортик торт все, нет как-то это как-то плохо выглядит все-таки нет я столы сделаю другими вот, вот такими вот, дубовыми вот если это конечно дуб вот теперь можно просто сидеть и похавить торт все поставим Тортики ставим торт в холодильник. Так, стекло сделаем, типа тут ту морозика. Все. Все у нас готово. Теперь давайте. И мне вот это вот все пока что не надо. Кроме этого. Так, мне еще надо... Да, вот светильники. Светильники это да, всегда нормальные и хорошо. Мы все сделаем вот так вот, чтобы всем там светило и внизу и наверху и возьмем вот этот железный блок. Да, все-таки думаю, что вот рычаг нам не потребуется, только вот эти вот три вещи. Вот так вот и затем вот так вот. Вот все у нас сделано нормально со вкусом и вот здесь вот давайте тоже сделаем такую же мето а ладно потом сделаю вот так и вот так все и вот здесь вот тоже нам надо сделать вот пол. Вот так вот. Выкапываем, выкапываем, выкапываем, выкапываем. И делаем. Заделываем все это. Вот так вот. Нет, не то. Только... Мне что-то не хватает и впрямь, либо у меня просто такое ощущение. Все. Ну, ладно, ну в общем, на этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо, что смотрели для вас, сыграл комментировал Стив. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. В общем, всем до скорой встречи и всем пока-пока.